Приветствую! С вами Сергей Бердачук с чемпионата Европы по судно спорту, где мой сын представляет Республику Беларусь. Вот такая моделька стоит примерно 350 евро в базовой комплектации и до 1000 в чемпионатной. Точно так же и вы устраиваете свою жизнь таким образом, чтобы наслаждаться ей не просто бизнес ради бизнеса, а то, чтобы вы могли куда-то поехать, чтобы ваши дети участвовали в соревнованиях, какие-то интересные вещи делали наслаждались жизнью. А для этого вам надо выстраивать бизнес автоматически, чтобы он работал. Я помогаю людям выстраивать бизнес процессы на сайтах, так, чтобы все работало автоматически, чтобы сайт работал, приносил вам клиентов постоянно, независимо от того, находитесь вы на своем рабочем месте, либо же вы где-то отдыхаете. Если вам надо помощь в настройке интернет-продаж, обращайтесь. Информацию Подробную информацию о том, Какие услуги я оказываю, читайте на сайте большепродаж.ру. Удачи вам!